Укусы безвредны, его зубки малы нам почти незаметно Он укусит тебя, если только боится То что расслабься, иди веселиться Ты не в Австралии, все чеки пуки Он максимум съест тебе одну-две-три мухи И если бы не пауки рядом с нами Мы б тут выживали, как в той же Австралии Они в организме, в постели, в еде На коже твоей живут в теплоте Ты ешь их, ты пьешь их, они а в животе Не Он кусает, всегда очень больно Ты не замечаешь, а он потихоньку Не думая сильно и делая план Берет и кусает, кусает Болван, человек горд везде Хоть саду, хоть в Закамске, его не пугает Джордж Милославский, он сам себе Князь, он решит без вопроса, ему Жизнь папирос Он эгоистичен Человек эгоист А если мужик То еще нарциссист А если девчонка То вообще мрак Ей нужен не ты А твой кодиларь Человек не паук Это конкретно лучше быть пауком Чем незаметно Раскалывать души, И сердца Если ты человек Будь молодца